привет всем привет всем ребят добрый день с вами вот реплей и опять же петр со мной с одноклассников офигенный мужик ставьте лайки респекты ему вообще четкий вообще мужик мы как то даже с ним если честно немножко даже скорешились и вообще по четкому играет вообще бомбический клевый мужик вот мы тоже сейчас вот решили опять немножко покатать наверное часик может полтора а то может как пойдет на два будем учиться играть вместе смотрите наши ошибки Исправляйте, пишите в комментариях Как сделать лучше, зачем мы так поехали Может мы не так поехали Ну и короче т.д. и т.п Ну, все, и, ну и, Короче, я не знаю дальше что сказать Короче, поехали, да, наверное Да-да, поехали Хорошо, ребята Если что, подсказывайте Ваше мнение учтется Будем так. стараться Как вы хотите Да, я тоже так думаю, тоже все правильно На семерочках, погнали Смотри, ты блоху взял опять? А, да, у меня, по-моему, семерок. Я не знаю, что у меня есть. Надо будет это, ангар прогортать. Просто у меня осталось 350 тысяч серебра всего лишь. И все. У меня 521 тысяч. Я тут взял Т-34 кронированный. Забон. Ну, пока его навернул. Блин, а из «Семерок» у меня, по-моему, что-то есть. Надо, ну, я не знаю, надо посмотреть. Ч, куда поедем? Может, куда-нибудь встанем засадим, засаде, где будем стоять? В принципе, наша стратегия mm -hmm. такая и есть. Рыжки. Или, может, мне на горку все-таки заехать попробовать? Да он глян, сюда пробежим, попробуем. Да, давай сегодня попробуем такой стримчик, знаешь, какой сделать? Чтобы не такие сливные были раки, как в тот раз. Да я вот сейчас тут на это, на Исе, в Берлин вот взяли, со счетом 15 -5. Знаешь, какая ЛОБЗеха странная, короче. Мне надо на на нанести а, нанести в пять раз больше урона, чем про прочность собственной машины. Это просто невозможно. На более низких танках играй. Пройдешь этот ЛБЗ. Но ну, у меня была сушка, я на ней тоже не мог пройти. В том месте это, тяж нашего убили. Он ну да, да. Убил. Да, просвет, конечно, он закрыл конкретно. Тут у нас турбослив такой, пешим идет. Совсем да, да, да, да, стой, стой, никуда не девайся. Будем стоять до победы. Ты его не пробил, да, толком? 436 хп. Ну, а ты фул стрелял? Ты фугасами стрелял? Ну да, у меня же фугасы основные. Ну так это ж ниже среднего пошло у тебя. считай в каток наряд ушел да в гуслю Есть пробитие. Есть попадание. петь надо тащить надо попробуем Это не просто турбослив, это вообще слив. Пробите. И Гости к нам. Нет баби-те. Есть, пробитие. Есть пробитие. Красавчик. Привет. Привет. Будь тут. Тут, тут, тут будь. Отъедь назад, я заберу колесников. Ничего, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Это бойня, нифига себе. Я сам, да я что-то растерялся немного. <свес> я так и понял. Я и говорю, ты его на колеса ставишь, отползи. <свес> да, нафига я это делал? шигасе я больше всех набил ха ха 2000 сейчас подожди пять. вот это был бой да вообще адский зачем я его на колеса поставил дебилоид а я думал, он не перевернулся, я думал, что-то что он сейчас опять перевернется и на колеса ставит, а я его, блин, надо было его с колес не снимать, а идти дальше воевать. А в конце б я его добил бы. Б а, да, именно так. Я думаю, знаешь, когда он его на колеса опять ставит, чтобы дальше продолжать водаться. Да, да, да, да. Так, а семерок у меня Супер Хелкот есть. А, у меня же еще Светляк есть. У меня тоже суперхелп есть. Так, а есть, что, что? у тебя выше есть из танков? Восьмой, ну вот это МХ50-100 и с третий. Ну давай на восьмерках. Вот, а Т30 американец я еще не покупал его. У меня 29-й. Моща, Спасибо. моща Т-30. Я на нем пару раз, наверное, мастеров все-таки делал. Он мне так и запылился в ангаре в 3D-стиле. Неплохой танк вообще, суперский, можно сказать. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот на этом только ни разу мастера не делал. Мы, кстати, в прошлый раз на стриме тоже вот так вот. Только я играл не на 50-100, ты на крузике, а я на этом, на ИСе, на третьем. Да, да, да, я помню, помню. У до 5 5 Петя? Я говорю, он у меня топовый, но он у меня там поддержки, а не прорыв. Ну да, да, поэтому тебе надо, наверное, я не знаю где-то... Он же у тебя все равно картонный, тебе надо где-то в кустах, ну, такой, не то что в кустах А вот момент вы выждал, приехал разобрал и уехал да, да, барабан выпустил и опять да, все правильно Пару плюшек ты накинул, да? оторвали вы комплект все мне хана я тебе помочь не могу я на кд да я понял отходи назад А, подожди, ну стирочка там стоит, может, она немножко подфармит. Делать? Ну я пока жду. Да тебе дать, я по-любому надо уже Не, вот, знаешь, а одно интересно, вот что там, бля, делает вот этот, сука, э, <звук> Евин 90 вот в кустах, блядь, кого он там светит? Он жопу свою светит или что? Или дырку свою прикрывает? вообще окружили конкретно. Ладно, ребят, мы злимся, но мы стараемся играть и учимся всегда на своих ошибках. Ну, чё, следующий-то бой? Я 1117 нафармил, но это мало. Я не знаю, мне по-моему два попадания было, наверное, я около 700 набил. Опять ты пропал. Так, пойдет. Тут на тебя ругаются. Прислал сообщение от какой-то как кошмарик. Что за ттттт с тобой возводит типа, и поиграет? <upstairs> я на такие сообщения вообще, в принципе, никогда в жизни не обращаю внимания и не отвечаю. Это люди сами виноваты. Они не в том дело, то что кого-то обвиняют. Вот поверьте мне, они вот обвиняют постоянно, сами сливаются. Да ты сам, ты вытяни катку, ты видел, как вот сколько раз я выкидываю реплеи там. Один, блин, какой-то сраный пацан на какой-то сраном танки Колобанова зарабатывает А вы тут мне сообщение, допустим, присылаете Вот что у тебя во взводе, это, ну, там, типа, играть? Да какая тебе разница, кто во взводе играет Главное, что ты за человек Ты поехал, сам просрал, а на него начинаешь грешить Что он, типа, всё, всё, э, всю игру, короче, провалил да это бред, это, ребят, вы на самом деле задумайтесь, вы сами это какого загоняете себе такую тупость тупорылую, что вы сами вот лохи, вы едете, да? Вы, может быть, там и статисты или туда-сюда, либо раки, да. Ну я про.. У, у меня нет слов, я думаю, ты меня петь понял. Я, я, тебя... даже, я даже не хочу об этом говорить. Поехали в бой. Поехали. Саша, я на МХ13, на арте. Один против четверых оставался на песчаной реке и вытягивал бой. На арте. Против средних танков. Он пишет, хотя, типа, я такой же, как и ты. Да не вопрос. Главное, чтобы ты таким не был, как ты есть. Ты пошел слился, а нас обвинил, что мы такие вот дебилы. И кстати, вот таких вот долбоебов Ой, телезрители, прошу прощения У меня вот на самом деле, у меня эмоции прям вообще Охуина столько в крови Ну, таких телез... это, игроков просто тьма Вообще по игре Вообще, сколько раз обсирают они Это просто какой то бредятина Ты бы лучше сам себя бы, я думаю, обосрал И как, вот как ты слился, да? Вот, блин И не писал бы другим людям в сообщение Что вот они такие-то, а он правильный ты же первый слился, а что ты уже пишешь? Ты должен был сам поддержать, сам должен был э, союзников, сам должен был прикрыть или еще что-то сделать. А ты поехал слился и обосрал всех. Ты, ну, мне, ну мне кажется, ты наверное всем наверное сообщение написал, не только нам. Саша, я в последнее время замечаю, что Дев и Раз люди вообще не понимают, что это такое. Когда Дев надо охранять, а когда Раз надо нападать. Кукарный бабай, куда меня закинули на рты? Ништяк тебе, ништяк. Будешь сейчас стрелять. Кстати, я на своей Т-92 несколько раз мастеров получал. Вот, здесь я знаю, сейчас на Б1 на мосту берут туда. А тут хорошо на арте Давай, я попробую не сдохнуть. Ну, буду, буду тебе подсвечивать. Фильм смотрел ночью Ну так ночью я на работе был И что-то в телефон закачал Знаете, как называется, ребят? Я вам, если честно, посоветую Посмотреть этот фильм Там комедия-боевик лечит со смеху не Называется Этот, как его? Как же он, блин? А, называется Фильм «Ночные игры» 2021 года вообще мы с начальником смены угорали. Кино там вообще пипец. Такое семейное, с женой можно посмотреть, поржать. Хорошо глянем. слишком шустрый. Ты достаешь до сюда, где мы катаемся? Да, да, достаю. Умел слишком шустрый. Всё, мне хана как всегда кидай кидай просто если бы я выехал там бы меня бы я бы не то чтобы урон не нанес а там бы меня уже по-любому бы кто там стоял тут? У меня по-любому там бы уже это забрали бы. Ладно, тыщенку накумарил. С помощью лежачего танка. Петя, а почему ты именно на эту ветку пошел, арты? У русская есть. Холодильник. Холодильник. Это ты просто к бату тянешься, да? Да-да, батчат. Я на нем играл, он стрёмный танк вообще. Мне он не понравился. Там у него кассета перезаряжается чуть ли там не минуту. И между снарядами, по-моему, у него там еще перезарядка, наверное, 6... 6 или 7 секунд, я точно не помню и пробитие у него вообще слабенькое блин вот знаешь вот на самом деле вот стараешься да вот играть прям четенько едешь туда куда надо подсвечиваешь и вот уходить а пульнули светанули. И вот, блядь, прям какая-то хрень происходит. Такое ощущение, как будто тебя кто-то видит постоянно. Не успел. <связь> Вообще по нулям. То вообще ноль набил? Петь, что ты тогда машину сделал, да? Ну, сходил тогда. Петь, не слышно тебя. Петар, я льда сделал тут раз пошил. Чё там было-то хоть? Да, петля у сидения водительского отлетела, я её просто на место приварил да прикрутил. А, ну понятно. Петь, вот согласись, вот у Суперхелка-то да, вот мне кажется, варгемин блядь, чуть-чуть не доработал, да пушечку, всё-таки вот пушка. Чуть-чуть слабоватая, да, вообще вот? Прям пипец. Ну да, в лоб малкого вперед, в основном борт, зад, башня, пковина. Короче, мне пофиг, даже если мы с тобой вдвоем попали и в топы Да, кстати, я сейчас скажу а, Вот смотри, средний урон 240 единиц Среднее бронепробитие 167 миллиметров Для семерки, если ты в топе, это неплохое пробитие А когда кидает восьмерку, это ужас Я не буду торопиться я буду пытаться бездомный. Так точно. О, Глянь, я даже на нем звездочку получил на дуле. Тогда это я успел. Не знаю, не знаю. Я на нем, наверное, годик уже не играл. Да, снаряды у него медленно летят. Упреждения надо больше брать. так, а Свет у нас уехал, да? Будем стоять, нам нужна победа! Одна на двоих! На всю команду! Да, вон там, я ж всю команду, мы сами за себя. Последнюю жопу. Они вам пишут нам, что зря не нравится, как мы играем. Ну не играйте. Я играю вот лично так, как я хочу. Так что ведите все в жопу. А я вообще за статикой не смотрю. Не по барабану. Выиграл, выиграл. Проиграл, проиграл. Так вот, же, у меня самое главное, знаешь, удовольствие, наслаждение, вот, все. остальное там прям вот бесится. Как наркоман уже сраные сели в эту игру. Вот, ну ты дурак, а, а я козел. Ну, извини, друган, иди лучше. Вот ты поработаешь после ночи, идешь, и поиграешь. И, и то, тем более, я не знаю, это мое хобби, я то, что вот стрим записываю для друзей, да, для всех, для вас. А ты вот приди, я посмотрю, как ты будешь. Да ты будешь дрыхнуть, блин, до 8 вечера, потом еще ночь проспишь, потом. День у тебя будет выходной, ты еле-еле очухаешься. И потом в итоге тебе опять идти в день. Ну это малолетки, понимаешь? Они ничего не понимают. Они на самом деле вот люди, такой народ. Я он как-то э, в Ютубе видел, короче, там. Э, малый какой-то там, я не помню. Сталкер 2 не вышел, онлайн игра. Он там чуть ли, короче... С двенадцатого или с тринадцатого этажа при родителей не выпал в окно, короче, он сказал, я манал, типа, жить, в сталкер не вышел, ну, не вышел, короче, в игру, и я тоже, короче, не буду, и хотел упасть, короче, представляешь, там такие, там такая психика нарушенная у, у малых, вот, кто вот играет, мне, в общем, в, вот, в общем, знаешь, мне как-то все равно, просрал я и просрал, да, мне как-то по барабану, я не гонюсь, там, за достижениями, там, 57 или 100 процентов Побед, мне вообще вот Если честно, ребят, мне вообще по барабану Я просто Я просто делаю коннект Выкладываю вам, вы его смотрите Может вы тоже поймете эти слова И может вы тоже согласитесь Согласитесь, допустим, со мной То, что это на самом деле бредятина Это все, игра хорошая, конечно Офигенная, да Но э, Те, кто там Что-то пишет и говорят то, что вот ты такой урод, ты неправильно поехал. Мое личное мнение, я играю сам, и как хочу я играю. Меня никто здесь не запрещает, меня никто не держит. Я поехал в кусты, захотел я слиться, я поеду слиться. Захотел я выиграть, я захочу выиграть. Захочу я схитрить, я буду хитрить, а так извентиляйте. Ну, правильно. А этим ремешка не хватает и советского воспитания. Вот, да. Я, кстати, тоже заметил, знаешь, я... Вот мне сейчас 35 лет. 87-го я родился. И у меня деньги появилась, я сама первая, мне отец военный. Он у меня подполковник, кстати, да. Сейчас потом, знаешь, видос будут смотреть, скажут, блядь, какого хуя, ты сидишь, блядь, в танках у тебя, это, отец военный. Знаешь, много будет вопросов зад... Да мне на, вообще насрать. Кто и чего будет задавать. Объявите. Сейчас я потом... объясню. А, вот, убили. Сейчас еще Ешку доберем. Да, и все такие вот вопросы, там, туда-сюда. А, типа, я все прекрасно понимаю, о себе мало хочу чего рассказывать вот но в основном да все такой-то народ гнилой сейчас нет у меня вот было денди мне купили на 7 лет как раз я пошел в первый класс ни у кого вообще не было денди вообще <соцесс> эти слышишь танчики помнишь петь такие вот, они там, это квадратная коробка и ты, там ту ту ту ту ту ту ту такая вот хрень была вот, и я игрался, я завидовал блин, ну, точнее, не я завидовал, мне люди завидовали а ты сейчас прикинь, сейчас компы и малолетки, сука, сидят и обтирают взрослых мы дебилы а ты иди, блин, английский учи, или французский, блин, иди вы, это что-то математику русский пиши, а не в танки сиди играй, блин, олень я категорически этого против. А ты уже слился, да? Да, я за тобой наблюдаю. Вот именно что. Куда а я хочешь? тут стою, разговариваю, тут опинаюсь, короче, думаю, ты еще живой. А я пока тут разговариваю на одном месте, я уже напулял. У меня тут светанулька. Это соваль сразу с гонок. Меня просто изрешетили, короче. Нет, ну я а на я этого я... какого, вот того Ой. я убил. тебе сказал, я зря ты туда поехал. там отовсюду настреляли. Да-да, я... Нет, я просто там заметил около корабля. Там, по-моему, один что-то там СТРВ какой-то было. Я думаю, я его заберу. Но я не думал, что так меня с барабанов популяют. Там и Е-25, и какой-то яг был, и еще что-то было. Так вот и я не понял, откуда кто стреляет. Я успел только это и кебрика шарахнуть разок и все. И тут же прям бух, бух, бух и плагар. Я думаю, тут, наверное, фул, за, фул голду заряжу. Это наша катка. Должна быть. Че, по второй линии пойдем, через гору? Гору будем забирать справа. Так, а что у нас тут? 136... Да, я фул поставлю. Не, не, не, давай играть как ПТСАУ, едь ко мне в карте, петь. Назад отъезжай, не, не стоит тебе туда ехать. У тебя ждуло, не гнется. Сейчас сделаем под конем. Там жена твоей группы стала. Ты в курсе, владелец? Да, да, да, да. Конечно, в курсе. На пиво тебе хватит, я думаю. Да. <свят> да я с машинами неплохо зарабатываю. Да я сам неплохо зарабатываю. Это так, знаешь, чисто вот... Отцепной, знаешь, как-то вот, отцепной все равно как-то в коматозе, потом завтра день, а сейчас вот нам делают сутки трое, вообще будет ништяк, сейчас прям... Дня на два к другу. Сейчас редко, э, ре, э, речка только строится и все, и на рыбалку отдыхать. Шашлычок-башлычок. Я тебе говорил, не едь туда. Уйди оттуда, едь ко мне. Будем их ждать. Мы приветствовать их будем. Окей. Okay. Сейчас они полезут, а они по-любому полезут. Что-то там их мало, надо, наверное, наступать. там их трое 150 стоит если мы вдвоем поедем вот сейчас смотри если вот я один допустим поеду на прорыв сейчас э, все отзаряжаются ну точнее отстреляются по мне и потом только э, это, вз... команда поедет туда ну хотя уже 150 тоже как бы думаю когда ехать надо прорывать да, да, надо ехать. Слушай, у тебя сколько перезарядка? У меня практически 20 с половиной секунд. Сейчас быстро узнаю. 23 секунды. Помощь уже в пути. Блин, у меня башня не гнется, вообще я бы шкоду сейчас забрал бы. Да еще с где-то стоит. Ее не видно. Я шесть выстрел, применял, заработал. Я понял. Домой, мой бой угас знает свои дело вот так вот стоят вот и видишь картину да вот арта там накидывает накидывает эти а серьезные да, конечно вы спрячетесь хотя бы Года вон, 25 -е. Вижу. И арта вон она стоит. Прям открытая. Все, забрали ее. Я КДшу. Я вижу. Представляешь, где нас сука, находится эта стерва падла, блядь. А вот и меня она тоже самое разобрала. Что у нее там за оборудование? Да блин, я вовремя не успел свалить, просто видишь, я в танк уперся, я ни, за, ни в зад, ни вправо, ни влево ничего не мог сделать. Она мне там за три, за четыре выстрела, ту -ту -ту -ту -ту и наваляла. Поехали на ПТшках. 400 мне надо на сто набить. Подожди, Катя, напишу, может, к нам бой зайдет. Давай, давай. Дожди, она еще в бой не зашла, наверное, сейчас отпишется. Дев... Девчонка такая прикольная, я, короче, с ней играл. но ну, на самом деле, да, вообще такая... Ну, знаешь, ну, как объяснить, короче, девчонка-девчонка. Не буду я там о дальнейшем загружаться. Ну, такая четкая. Тоже в танках соображают, у нее десятки там туда-сюда. Ну, ничего более, поймите меня. Просто сейчас некоторые... Некоторые подумают, ой, а ты, блин, и это, этот блогер сраный, еще и с бабами играешь, может, ты еще с ними спишь, ой, ребят, успокойтесь вы, я нахожусь в городе Курске, она там хреново знает, ты вот петь откуда? Тамбов. Ну, no, вот так вот же, понимаете, какая разница, да, сейчас сяду на самолет, полечу я к ней. Не. Петр, знаешь, если честно, мы вот с тобой, наверное, уже как-то вот до месяц, наверное, переписываемся, да? Я бы к тебе, допустим, бы в Тамбов бы слетал бы в гости. Ну так, если честно. Да по-хорошему, тут от Курска до нас -то фигня и на машине доехать. Это сколько? Ну, считай, тебе придется ехать через ворот Ну, через а Воронеж, И дальше что? А дальше выходишь на Воронежскую трассу, на Волгоградку и пошел до Тамбова. Прямая. Ну это после Москвы, я понял. А от Москвы сколько? А зачем тебе на Москву, если мы находимся в Курске, а потом там а, а, все, все, вот все, я, я понял. Волгоградское Москва. шоссе и попер. Да, это как М какое называется? Можно по Волгоградке М6 выйти с Курска, выходишь через Воронеж и выходишь на Тамбов. Все, все, все, я понял. Это сколько километров? Ну, где-то километров 400, около 500. А до того от нас еще 600 с лишним. О, -о, -о, о Так я ж тебе про что и говорю. Это, наверное, тысяча полторы будет. <coughs> тысяча полторы, это, если максимум, это будет в две стороны. Ну, ты сейчас это, сказал. Одно время на газели возил кондитерку в Курск. Вот, туда, где пост, ГАИ, и от него в лес, влево, там ангар был, была база небольшая, продуктовая. И на рыночек тут это, с правой стороны, обтовка, туда кондитер повозил. Вот я вечером выезжал, а к обеду уже на следующий день я был с тобой. Ну ладно, разберемся. Как-нибудь разберемся. Ладно, пускай, пока она может там куда-то отошла. Я ей, в принципе, приглас скинул, сейчас еще раз кину. А так вот еще глянь, у меня в это, в одноклассниках, в друзьях, там девчонки есть в шлемофоне в танком. вот, она тоже в танке играет, постоянно, и, кстати, в это... Не София тоже... случайно зовут? Не помню, мы с ней как-то переписывались года два назад, наверное, а потом просто, она у меня в друзьях, я у нее в друзьях, друг друг подарочки кидаем, и все, на праздники, там, и... ну и просто так, и Все. Там Софья все какая-то набивается, приглашает меня в группу. Я даже с ней не переписывался, она мне каждый день это кидает, кидает, пришла ко мне в друзья. Ну, ну, типа в друзья добавляется, я говорю это. Я говорю, блин, задолбала, давай хоть это познакомимся, потому что я просто так друзей, ну, допустим, не добавляю. Вот, кто-то такая, может, ты мне там сейчас в ленте так э, испортишься, там и, или еще что-нибудь сделаешь, накосячишь. Вот, и в итоге все, она мне больше не пишет Тоже в наушниках, танкистка, у нее своя группа Я ей просто конкретный вопрос задал Я говорю, давай с тобой постримим, короче Один раз сыграем, и все Она больше мне не присылает это сообщение Испугалась девочка, наверное Я, в принципе, ей там почти 30 лет я... Ой, Понятно. ребят Я на ноль. Знаете, что, ребят, я вам сейчас скажу, вот, последнее время я часто сейчас по, э, стал посещать свои группы, потому что я очень их часто посещаю, много раз в день. Столько порнухи, блин, пацаны, не ведитесь, вот, последнее время присылают э, тёлки и дружить, и ватсап, и вот э, туда-сюда, и просто не ведитесь вообще, это просто лохотрон. Будьте самим собой. Зачем вам онлайн, если есть Реал? Согласен. Что тут, это, блин, мы с тобой уже дядьки-то уже такие уже, знаешь, ну можно сказать, ты-то вообще Советского Союза. Ну я его чуть-чуть достал, мы-то уже такой более-менее, знаешь, воспитанные какие-то вот такие вот. А в основном сейчас молодежь. Сейчас молодежь очень сильно изменилась, она совсем какая-то другая стала. Сейчас вот телефоны, а мы с тобой нет, ну ладно, они телефоны. Они а телефоны телефоны. Тиктоки там, еще что-то. Ну а мы с тобой танки. Ладно, хорошо. По -по Поделили эту схему. В принципе, я согласен. Ну а также, да, блять, да, они сейчас слушайте. вообще работать ни хера не хотят. Вообще не хотят. Не учиться, не работать. Даем тикток, телефон и все. А может быть так же, как и нам. Ну, мы это еще и работаем, мы семьи у нас, и дети. Так вот именно, у меня тоже двое детей, вот представляешь такую ситуацию, я вот, короче, сутками залипаю в танки, да, и жене говорю, иди ты в жопу, я буду играть, а ты иди работать, будешь на хлеб зарабатывать. Надолго долго не протянет. За сливы сегодня. А? Повреждение увеличен. Повреждение бака. Цель где у меня есть-то? Да, ну, А-44 пока... а меня забрал с кустов. Хотел у Нира забрать. А, меня Тигр. Она не од... Она написала, не одна играет. Ну ладно, ничего страшного. На каких-нибудь. И давай так, как ты любишь играть на карте, на той, какая попадется. И, а я буду посмотреть, друг за дружкой. А то, может, ты выходишь на ту позицию, которая мне неудобна. А я выхожу на ту позицию, которая тебе неудобна. Короче, давай, знаешь как? давай сделаем так кто из нас первый сольется тот, муд, тот мудак тот <свят> нет так не катит извини давай как нибудь знаешь ну, ну короче кто первый сольется все равно будет ну, плохой человек в общем я знаешь Сань я что тебе говорю давай так э, я сейчас чашек возьму Иса наверное вот. И будем играть так, как удобно тебе или мне на той или иной карте. То есть не будем вместе, а то получается ты становишься на позицию, которая тебе удобна, знакома, а я рядом, я не могу сообразить сразу, куда мне встать. Или же я стою на ту позицию, которая мне удобна, тебе неудобна. Все, давай, я тебя услышал, давай, ну давай в принципе так и будем играть, в принципе. Давай, не вопрос. Сейчас я в этом случайных боях сам один играл. У меня победы, победы, победы, победы. Но с тобой у нас почему-то одни сливы. Да, заметь, на самом деле, вот у нас с тобой одни сливы, то есть, на самом деле. Просто я не знаю, почему так происходит. Я вчера, когда собирался в ночь, я играл, наверное, может, часа три. У меня лабезэха была вот это, я тебе про пт говорил, в пять раз больше урона нанести. Я на гриле играл. У меня за три часа игры, я чисто на нем играл. Меньше трех тысяч я не набивал. То есть у меня уже пошла на вторую отметку, мне там процентов 80. Процентов 20 осталось вторую отметку получить. На самом деле вообще клево. Как только я вот, блин, запускаю с кем-то играю, да, хочу поиграть. Все, это отвратительно смотреть. Сливы, говнивы. Как будто, знаешь, вот подставные какие-то бои. Да-да-да. да и Нет бы хоть бы раз бы вот так вот. Картошка эта сраная раком бы нагнулась бы и это, и сказала, вот пацаны, это для вас, бейте всех, они лузеры. Вот было в пништяк, мы двоем с тобой по мастерам получили. такой банят. Да ладно, меня. слушай, я у тебя хотел спросить, у тебя чат работает? Нет, сейчас чаты вообще ни на одном сервере не работают ситуация с украиной да да да это походу с украины а у тебя тоже они пишут что ты забанен да да да да сейчас умногих вот я тоже с друзьями переписываю Кто в танки играет тоже заблокировано. ох сейчас попрыгаю Смотри, Осторожней, там СНФ-1 может стоять, таночек с низкой башни, оттуда и между камней шарах. Да тут вообще нет никого, у меня же на максималку прочитленка там и все это остальное. Вообще нет никого. Ну, значит, вот, на горке стоят. Дом не поломали. Я еще на колошматил. Это, это с нами победа. Поеду арту заберу. Петя, ты уже умер. Отвлекся на 4.16, у меня сверху шарах башню. Пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Быде, Пробитие. Пробитие. Быде, Быде, Офигенно. Я должен был постараться. Сейчас сушку заберу. Да надо Быде, Быде, Ну Медаль, дозор не дали. Я почти 3000 разветил. Отчельно. Блин, они базы берут, дебилы, блин. Тигра, Попробовал! Офигеть, знаешь, а... Ух, вот так рукой! Ваху. Да, да, да! Ну все равно я крутой! Я думал, Калибана арта ударила, он потерял там рассудок, а он, видишь, аптечку, короче, взял и он восстановился. Вот, а... И, а этот, этот тигр, короче, ну, ты понял, короче, премиум танк Я думал, он вообще куда-то на другую систему смотрит Вот, и, короче, я так подумал, что Думаю, я прорву сейчас Тигру напуляю Потом поеду на горку, перезаряжусь А потом еще Калибана заберу Ну, это мои... Это было, на самом деле, в моих мечтах Да Ну, ничего Мечты имеют свойство сбываться, если очень хочется. Так, ну что, поехали. Все включено, все пошло. Поехали, все включено, все пошло. Давай еще раз попробуем, пока Малиновки не будет. Или Прохоровки. Да, Тор. Ой. Петь, ты тут? Нет, Петь. Ладно, Петя пока отошел, наверное. Надо награду мне забрать. Terima kasih у нашего петра я прощаюсь за него спасибо большое что посмотрели на нас вот он покинул отряд может он восстановится чуть позже если что тогда я вам дам знать ну все равно спасибо большое за просмотр до свидания